Всем привет! Мы находимся в городе Минске, на улице Немига 38, в самом алтовом и крутом компьютерном клубе Devil Mice, который нам любезно предоставил свой кофейник, чтобы мы могли его протестировать на взлом. Итак, приступаем! Итак, вот наш испытуемый кофейник, что сейчас будет происходить с помощью устройства EMP Jammer. Описание и обзор этого устройства можно будет найти на другом видео на нашем канале. Мы будем пробовать получить бесплатный кофе. Итак, наш кофейничек прогрелся. Мы видим на табло, что никакой суммы не указано. Тут мы видим, что ценник довольно демократический на кофе в этом клубе. То есть можно, в принципе, и потратить полтора рубля на Макачина. Итак, что мы сейчас будем делать? Мы берем джаммер, прикладываем его к монетоприемнику. И просто его начинаем включать. Мы видим, что нам кредиты набегают, набегают, набегают и набегают. Теперь мы можем без проблем взять себе какой-нибудь кофе, который нам будет готовиться. Итак, что мы узнали благодаря данному эксперименту? Мы узнали, что можно получить как бесплатный кофе, так и если же в кофейнике есть возможность выдачи-сдачи, мы можем накрутить себе монетки, взять кофе и получить еще за это денежку. Естественно, это все незаконно. Это все уголовная ответственность. Помните об этом. А Подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки, нажимайте на колокольчики, пересылайте ссылки друзьям, будет много интересного.